Инновационный высокооплачиваемый маркетинг и продуманные системы выплат дает вам возможность зарабатывать, не теряя своих финансовых средств. В клубе три вида маркетинга. Линейный, глубинный и накопительный. Также имеются автомобильная и жилищная программы. Для лучшего понимания остановимся на каждом виде более подробно. В линейном маркетинге бизнес-мастер для заработка существует шесть площадок. Стоимость активации 10, 25, 50, 100, 200 и 400 долларов. Из них 10% идет на оплату домена и хостинга, оплату работы технических специалистов и другие нужды клуба. 90% выплачивается в сеть по принципу от человека к человеку, также в клубе отсутствует внутренняя валюта и счет в личном кабинете. Рассмотрим работу линейного маркетинга на примере 10-долларовой площадки. Все остальные работают по такому же принципу. При ее активации у вас открывается бизнес-место и под вами 5 рабочих мест для вашей команды, которые выстроены в одну линию. Это и есть линейный маркетинг. Здесь нет второго, третьего и других уровней. Только один уровень с пятью местами. Как только ваш партнер активирует свое бизнес-место, вам начисляется 90% от ее стоимости. В данном случае это 9 долларов. Хочу отметить, что в клубе нет внутренней валюты, и все денежные средства сразу поступают на ваш кошелек PAY, указанный при регистрации. При заполнении пятого места происходит автоматический реинвест, и под вами опять открывается пять рабочих мест. Но для продолжения работы и создания бесконечного финансового потока, вам необходимо в ручном режиме провести активацию, то есть купить площадку за 25 долларов. Это условие действует на всех шести площадках линейного маркетинга. Как я уже говорила, по этому принципу работают все площадки линейного маркетинга. Когда ваш партнер активирует ту или иную площадку, на ваш кошелек сразу же поступает 9, 22,5, 45, 90, 180 или 360 долларов. А теперь мы поговорим о глубинном маркетинге. Разберем принцип работы, стоимость входа и математическую модель. Стоимость данной площадки 40 долларов. С первой линии, то есть вашего лично приглашенного партнера, на ваш кошелек поступает 50%. В денежном выражении это составляет 20 долларов. Со второго по шестой уровень вы получаете 10% от активации площадки любым партнерам вашей команды. Наглядно мы видим, что чем ниже уровень, тем больше партнеров в команде. Соответственно, растут и доходы. Но это не быстрые деньги. Это большие деньги с глубины. Это долгосрочные выплаты на пассиве. Расчет произведен с учетом всего пяти партнеров на первом уровне, но их количество никак не ограничено, потому что линейный маркетинг дает нам постоянные реинвесты и быстрые деньги здесь и сейчас. Самое главное это то, что площадка 40 долларов является обязательной для дальнейшего перехода в накопительный маркетинг и дает нам возможность активировать автомобильную или жилищную программу, не расходуя деньги из семейного бюджета. Рассмотрим накопительный маркетинг, который позволяет зарабатывать с небольшой командой на текущие расходы и безбедное настоящее. Я подчеркиваю не будущее, а настоящее. Вы активируете площадку за 200 долларов и два партнера повторяют ваши действия. В сумме у вас накопилось 400 долларов и вы переходите на следующую площадку. Ваши партнеры приглашают по два человека и переходят следом за вами. С шестью партнерами и дупликацией в команде вы заработали 800 долларов. При первом закрытии 200 долларов идет на реинвест, 400 на открытие площадки и 200 в кошелек. При следующем закрытии второго шага, деньги распределяются следующим образом. 200 на реинвест, 600 на кошелек. Это отличный результат. С командой 6 человек можно еженедельно закрывать шаги и получать выплату в 600 долларов. По курсу это примерно 50 тысяч. В месяц получается 200 тысяч. Я вижу, что вы готовы стартовать. Тогда обратите пристальное внимание на следующие три шага, чтобы получить более достойный результат. Движение начинается с площадки 400 долларов, после ее закрытия мы переходим на площадку 800 долларов, затем на 1600. На выходе имеем доход 3200 долларов, из которых 400 идет на реинвест. В результате у нас открывается точно такая же площадка, а 2800 поступают в кошелек. Следующий этап – автопрограмма. Я думаю, вы примите правильное решение из заработанных денег, подчеркиваю, из заработанных, а не из семейного бюджета, откроете автопрограмму. Принцип работы тот же, что и на предыдущей площадке, только сумма на вывод уже другая. А именно 16 тысяч долларов на покупку автомобилей из салона. Вы пришли ко мне за решением проблем. И я не могу отпустить вас спокойно, понимая, что само собой ничего в вашей жизни не изменится. Поэтому у меня есть идея, куда инвестировать полученную сумму. Самое разумное, на мой взгляд, я всегда рекомендую это моим партнерам. Зайти в жилищную программу. Вы оплачиваете 5000 долларов, а оставшуюся сумму тратите по своему усмотрению. Можете купить автомобиль или еще раз открыть автопрограмму. Вы решите основную проблему отцов и детей – это квартирный вопрос, и станете счастливым обладателем автомобиля. Обратите внимание. В автомобильной и жилищной программе отсутствуют реинвесты и апгрейды. Все деньги идут на ваш кошелек. Мне бы хотелось рассказать вам еще очень много об этом, но время ограничено. Поэтому прямо сейчас я рекомендую вам пройти бесплатную регистрацию, чтобы увидеть всю систему изнутри. Это ни к чему вас не обязывает, однако важно, чтобы вы увидели систему и уже потом принимали решение.